готов поспорить вам в вашей жизни, задавали такой вопрос. А что ты в этой самой жизни добился? И могу еще поспорить на то, что это были ваши близкие люди. Скорее всего, родственники. Ну или как-то иначе связанные с вами люди. Знаете, у меня был такой период, я тоже этого коснулся. Когда стал писать свою первую книгу, я столкнулся с таким количеством проклятий, все хотели, чтобы я непременно бросил заниматься ерундой, шел куда-нибудь на завод работать, делал все, как делают все. Что самое интересное, я задавался вопросом, что о себе возомнили эти люди, несмотря на то, что они морозовственники и вроде как бы морально имеют право задать этот вопрос. Я задавался простить за каламбур вопросом, а я что, с вами подписал какой-то договор, я с вами подписал какое-то соглашение, что обязан отчитываться перед вами. Или вы меня кормите, или вы меня содержите. Какого хрена я должен вам что-то рассказывать, доказывать? И мне интересно, что эти люди думают, что какие-то их мнимые потребительские достижения в этой жизни, они действительно имеют какой-то смысл, действительно имеют какое-то значение? Это просто ублюдки, которые хотят за счет вас, за счет вашей неординарности и, как кажется им, за счет вашей неудачи в жизни, так как вы не потребительский барахольщик, как они, они хотят таким образом себя приподнять, самим себе доказать, что ты живешь хуже, чем они, что ты живешь отвратительно, безалаберно, безответственно, они такие хорошие, они такие умные, они обо всем заботятся, еще я о тебе. Видите, такая лицемерная форма благородства, по-человечески, по-потребительски, я бы сказал. Еще меня удивляют люди, которые ищут смысл жизни. Мне интересно. Но хорошо, допустим, вы его найдете для себя, какой-то там. В вашей жизни что-то изменится? Вы действительно думаете, что вы станете жить лучше? Или вы станете бессмертны? Или здоровее? Или умнее? Или вы действительно верите в то, что вы посвятите этому смыслу жизни свою жизнь? Это неправда, это лошадь лицемерия. Вы откажетесь от своего смысла жизни, как только он станет вам неудобен, как только он потребует от вас жертв. И так происходит повсеместно. Мы видим людей, которые живут по шаблону и которые хотят, чтобы вы жили точно так же. Вокруг нас сплошное лицемерие, будь то политика, экономика, религия, образование, медицина и многое другое. Средства массовой информации в 21 веке вообще побили все рекорды. Сейчас люди говорят друг другу на разные расстояния все, что хотят сказать. Сейчас мир преисполнен информацией. И ничего удивительного, что в таких условиях вокруг нас много лжи, много лицемерия, много обмана, много хайпа. Как там по-разному это называется? Хайп, хейт Мир преисполнен формами, формами жизни Я хочу обратить ваше внимание, что Нужно быть эгоистом Счастье на самом деле заключается в этом Дурак тот отец, который, имея нескольких детей, пожертвует собой ради одного ребенка Потому что таким образом он остальных детей лишит самого себя есть такой пример, есть такой вопрос, где-то как-то с ним сталкивался по психологии. Суть заключается в том, что ваши близкие будут счастливы только тогда, когда вы позаботитесь о себе. Не тогда, когда вы пустите себя на жертву, положите себя на алтарь. Это ерунда. Это маленькая вспышка, которая даже не поможет. Но тогда, когда вы будете жертвовать всем вокруг, ради собственного сохранения, ради собственного благополучия. И лишь после этого вы будете пододвигать к себе тех, кого любите, и будете их оберегать. Иначе никак не получится. В этой жизни каждый из вас обязан быть эгоистом. Только так он будет счастлив. Только так он сохранит тех, кого любит. Только так он будет видеть впереди ровный, твердый, нормально укатанный путь, и будет понимать, куда ему двигаться. Все те шаблоны, все те светящиеся моменты, все те признаки общества, так называемые, которые вокруг нас, это ложь, обман и лицемерие. Если вы отбросите их в сторону, вы поймете, что кроме вас нет больше никого. Вы центр известный вам Вселенной. Когда вас не станет, вы исчезнете. Вместе с вами исчезнет и ваша Вселенная. Поймите это. Мне как-то на днях друг детства сказал... Слушай, ведь тебя же однажды не станет, ты просто исчезнешь, исчезнешь навсегда, и тебя больше никогда не будет. Я говорю, я знаю, более того, я тебе скажу, что через 50 лет, может быть, через 100 лет, никто даже доказать не сможет, что мы существовали. И в этом правда. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.